Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно ли? Есть ли звук? Достаточно ли его? Понятно ли речь? Если это присутствует, пожалуйста, поставьте плюсики. Спасибо огромнейшее. Итак, добрый день, добрый вечер, у кого он уже наступил. Я очень рад с вами опять не только встретиться, но рад, что сегодня никаких технических сбоев, слава Богу, нету. Итак, сегодняшняя наша тема, тема повторения. Общие правила применения флоревитов. Но я думаю, что это касается не только флоревитов, а вообще нашей продукции. Но тем не менее, необходимость данной темы диктуется тем, что, к сожалению, я уже об этом говорил и вынужден повторить, что повторение действительно мать учения, потому что мало кто читает прилагаемую литературу или копается на сайте чтобы посмотреть, что делать с этими самыми флюоритами. Поэтому регулярно эта тема будет повторяться. Ничего страшного в этом нету. Наоборот, идет закрепление. А закрепление доведенное до автоматизма вызывает соответствующую реакцию организма. И у того, у кого сведения закрепились, и у того кому человек с закрепленными сведениями, передает информацию дальше. Итак, правила потребления наших флоревитов. Сразу же скажу, вот в ответ на вопрос Светланы, сейчас я сначала дам вам общие правила, а потом уже Буду отвечать на конкретные вопросы. Договорились? Я думаю, что да. Итак, флуоревиты потребляются достаточно просто. А для того, чтобы было еще проще, разделили на так называемые схемы приема. И схема номер один, если вы смотрели литературу или читали в других источниках, это акваформула. Зачем акваформула? Ведь вроде у нас и так капельки в воде, то есть представляют собой воду с флоревитами. Вода необходима для того, чтобы, во-первых, восстановить нарушенный водный баланс в организме человека. Потому что больше 90% населения имеет в той или иной степени нарушенный водный баланс. То есть люди не потребляют простую воду. Потребляют различные напитки, различные растворы на воде. Но не чистую воду. А нам нужна с вами обязательно. Во-первых, вода чистая, но не химически, то есть не дистиллят. А чистая питьевая вода. При этом она не должна быть газированной даже естественным путем, и не должна быть кипяченой, иначе она превращается в воду мертвую. Итак, акваформула приготавливается следующим порядком. Берется 500 мл воды, не кипяченой, не газированной, чистой. Если она подготавливается еще каким-то дополнительным методом, усиливать свои свойства слава богу и туда мы добавляем с вами наши флоревиты если в акваформуле два ингредиента значит два раза по 15 капель то есть допустим 1 плюс 21 акваформула где номер один всем знакомый флуоревит соединительной ткани а 21 силикор или микро-макро разведение селена. Итак, эта композиция по 15 капель первого номера, 15 капель 21, закапывается в сосуд с 500 мл воды, закрывается, и путем вертикального встряхивания мы усиливаем информационную передачу в воде, Которую закапали наши фуревиты. После чего мы начинаем ее потреблять. Потребление акваформулы ведется просто: 2-3 глотка делается примерно каждый час-полтора. Ну, чтобы не особенно засматриваться на часы, мы с вами очень хорошо чувствуем час-полтора то мы и будем так, несмотря на часы, примерно каждый час-полтора, делать 2-3 глоточка. В течение дня пока не выпьем. Как правило, это бывает от 8 до 12 таких заходов повторных. И акваформула, говорится, потреблена. Если на первых порах э, кто-то не сможет э, применить все 500 мл, Ничего страшного, значит завтра допьете и сделаете новые 500 миллилитров. И так будет дальше продолжаться, продолжаться, продолжаться. Кроме того, что э, вода нам нужна для восстановления водного баланса, она нам нужна еще как э, носитель носитель той информации, которую ей передают наши флоревитты. И, соответственно, как носитель вообще самой идеи жизни. Вот. Поэтому мы, начиная потреблять акваформулы, не только восстанавливаем водный баланс, но мы создаем достаточно постоянное воздействие на организм с определенной концентрацией вещества. То бишь наших лоревитов. Можно, конечно, принимать по следующей схеме номер два, о которой мы сейчас будем говорить. Но на начальном этапе, когда начинаем и нет противопоказаний для такого количества воды, то мы предпочтительно начинаем с акваформулы. Схема номер два – Это когда мы берем наши флоревиты и 5 капель. Закапываем прямо под язык в ротовую полость и так повторяем 3 раза в день. Не менее, можно от 3 до 12 раз при необходимости, но начнем с 3 раз в течение дня. Соответственно, если у нас с вами не один одиночный флоревит, а допустим 2-3 или больше, то между пероральным приемом, то есть приемом через рот, мы делаем паузу в 5 минут, не менее. И получается, допустим, первый флуревид мы с вами потребили, через 5 минут второй, еще через 5 минут третий, ну и так далее. Но есть нюанс. Нюанс связан с тем, что когда мы начинаем с вами применять мы не всегда можем рассчитать силу давления на сосуд, в котором находится капля, и у нас получается не капельки, а струйки. То есть содержимое флакончика быстрее переходит из него в нашу ротовую полость, но также быстро и заканчивается. И потом человек с очень удивленной физиономией говорит: "Ну как же так? Рассчитывал на месяц, закончилось за неделю." Если у вас не капает и флакончика льется, надо менять. И это правильное решение. Если, еще раз повторяю, мы не можем на первых порах именно отсчитать капли, то тогда третья схема позволяет нам считать их, видя, что мы делаем. То есть мы берем небольшой сосуд, типа рюмочки, стаканчика и так далее, куда наливаем 30-50 миллилитров воды и считаем капли из флакончика. Если у нас несколько флоревитов для приема, то, во-первых, делаем паузу в 5 минут между ними, а во-вторых, желательно э, на каждый вид флоревита свой отдельный стаканчик. Это, конечно, желательно, если такой возможности нет, то хотя бы после каждого приема споласкивать и закапывать новую порцию флоревита уже в ополоснутый стаканчик. Четвертая схема. Четвертая схема применяется нами тогда, когда нужно сделать ингаляцию. То есть ввести флоревит не через рот перорально, а через дыхательные пути, где флоревит выпадает вместе с воздухом с газами прямо в наши лица органы и это делается очень просто для того чтобы сделать любую ингаляцию мы берем с вами физиологический раствор лучше всего брать его в аптеке почему потому что во первых недорого а во вторых это уже отработанная методика приготовления вот, дома мы, к сожалению, можем сделать его или более соленым, или менее соленым. А пользовать, когда физиологический раствор от 9 до 3% натрий хлор содержит в своем составе. Так вот, 4 мл натрий хлор, в них добавляем 3 капли флоревита, тот, который мы хотим дать в виде ингаляции. И проводим сеанс ингаляции. Если же в этот день у вас не одна ингаляция, или вы хотите одну и ту же ингаляцию повторить несколько раз, то между ингаляциями должна пауза быть не менее 10 минут. Следующая, Следующая э, схема, она касалась... Тех времен, когда еще у нас не было собственной косметики. И поэтому она рекомендовала при необходимости смешивать полюбившийся вами или часто применяемый гель, крем, или питательный, или увлажняющий с флоревитами. На, допустим, на определенное количество, которое вы привыкли наносить на лицо, на руки, там, куда угодно, количество крема, мы капаем, соответственно, одну, две, три капли флоревита. и наносим на лицо, на тело, на руки, ноги и так далее. Сегодня, когда у нас уже есть косметика, и которая доказала свою работоспособность, нам, собственно говоря, уже не надо... Но тем не менее, пятая схема сохраняется, потому что мало ли чего. Не понравился носитель человеку, и он хочет сделать свое. Бог, как говорится, в помощь. Берете крем, смотрите его, показываете старшему группе, которая вас обслуживает, чтобы он подтвердил, что да, действительно мы можем соединять флоревит с этим кремом. И дальше применяете его. Шестая схема. Шестая схема касается тех случаев, когда нам нужно ввести флоревит в виде раствора как микроклизму или как спринцевание. То есть в тех случаях, когда мы воздействуем конкретно на определенные органы ткани организма мы изготавливаем примерно 100-150 граммов раствора на которые у нас идет 3-5 капель флоревита и обрабатываем необходимый нам орган или ткань то есть или делаем спринцевание или микрокризму седьмой вариант Относится к, э, к женщинам, хотя и мужчины тоже делают и педикюр, и маникюр. Правда не так часто, как женщины, но все равно делают. Итак, для педикюра и маникюра применение наших флуоревитов тоже закономерно. Почему? Потому что улучшается состояние ногтевой пластины, состояние кожи вокруг ногтевой пластины, вот, улучшается состояние ногтевого ложа. Вот, упорядочится кутикула, ну в общем то есть есть э, возможность и необходимость применения. Слава Богу мы делаем раствор исходя из того что на три капли нашего флоревита мы применяем 100 миллилитров водички и из этого из этой, как из этой соответственности мы делаем то, что нам нужно. Допустим, для маникюра нам нужно 300-500 миллилитров. То для э, педикюра здесь уже полтора литра, то и 2. Соответственно, мы и делаем в такой пропорции. На каждые 100 миллилитров воды 3 капельки хлоревита. Состояние закономерно улучшится не с первого, конечно, раза, но если вы будете регулярно применять при маникюре или педикюре данную процедуру, вы увидите конкретно, насколько э, изменилось состояние ваших ногтевых пластин и кожи вокруг них. Восьмая и девятая схемы касаются э, наших глаз или веофтанов. Здесь схема простая. Виафтаны мы с вами не разводим, не смешиваем между собой. И поэтому восьмая э, схема э, предполагает закапывание непосредственно в каждый глаз капельки. И начинаем мы с одной капли в каждый глаз. Если как говорится, недостаточно, то можно одну-две капли в каждый глаз. Но, как правило, вторая капля просто выкатывается и не оказывает никакого действия, она просто пропадает. Поэтому смотрите реально, если две капли вам нормально, значит применяйте две капли, если нет, то по одной в каждый глаз. Пауза, если вы применяете несколько виафтанов, должна быть не менее 15 минут между закапываниями. Схема номер 9. Она касается тех случаев, когда мы не можем по каким-то причинам закапать в глаза. Дискомфорт наступает, пощипывает или еще что-то. То есть даже субъективные причины могут стать причиной того, что мы применяем вместо 8, 9 схему. А девятая схема уже рассказывает нам о том, что можно закапывать на слизистую носа. И здесь очень эффективно, особенно тогда, когда у нас нет возможности закапывать в глаза. Особенно это касается э, готовой выйти в свет женщины. Идет ли она на работу, идет ли она на рынок, или ребенка ведет в детский сад, она обязательно сделает макияж. И согласитесь, э, закапывать в глаза при наличии макияжа, это значит дать потечь туши там, или так далее, так далее. Поэтому здесь все очень просто. Закапывается в каждую ноздрю носа при состоянии как и в восьмой схеме лежа, откинув голоду назад. Но уже не в каждый глаз, а в каждую ноздрю. И не одна-две, а две-три капли. Пауза Здесь может быть меньше 15 минут, но не менее 5. Особенно хорошо это тогда, когда по каким-то причинам у нас нет времени, у нас на лице косметическая маска и так далее. То есть для удобства. Эффект одинаков практически. Десятая схема. Десятая схема родилась недавно. Хотя пользуются ей уже давно, но тем не менее, десятую схему мы применяем тогда, когда нам нужно нанести локально воздействие на какой-то участок нашего тела. В этом случае мы готовим точно такой же по пропорциональности раствор, как акваформула, только здесь берется ткань, желательно хлопчата-бумажная или другая натуральная ткань, которая смачивается в этом растворе, отжимается, чтобы не текло, и накладывается на то место, где нам нужно провести воздействие. Держится аппликация 10-15 минут, дальше она подсыхает, и в принципе флоревиты уже сделали свое дело. Если есть необходимость, то аппликации могут делаться и 3 раза, и даже 5-6 раз в день. Если есть возможность и необходимость. Далее, для того, чтобы эффективность аппликации не снижалась или вообще не уничтожалась, никогда не пытайтесь сделать вместо аппликации компресс, то есть уложенную на поверхность тела материю, смоченную флоревитами, ни в коем случае не покрывайте никакой пленкой. Не пытайтесь улучшить процесс старым бабушкиным методом. Здесь он не работает. А наоборот может повернуть вспять поток токсических веществ, которые начали эвакуироваться из нашего организма наружу. Вот все, что касается наших с вами флоревитов. Хотя, можно сказать, что и единственная схема практически оформилась. Мы кроме того, что можем делать аппликации на определенные участки нашего тела, мы можем орошать эти же участки. Например, очень неплохо работает наша Акваформула 1.21, если мы применяем ее после бритья, что касается мужчин. Очень хорошо как говорится, воздействует на, на нашу кожу. И в других случаях, когда э, аппликацию или некогда делать, или еще что-то, то, то э, регулярное орошение поверхности кожи в тех местах, где нам это необходимо, с помощью кульверизатора очень здорово делается. Кроме того, что у нас есть с вами флоревитер, я надеюсь, вы уже многие с нашей косметикой, которую в принципе можно, даже нужно назвать не косметикой, а косметикой, потому что ярко выраженный эффект и не общего плана, как говорят шутники, осторожно окрашены. То есть в данном случае не косметические цели, а восстановительные нас интересуют. Поэтому косметика очень хорошо применяется по тем схемам, которые вы можете или послушать на вебинаре древноход Юлии Юрьевны, или посмотреть, как говорится, послушать ее вебинар в прямую, или участвовать в каком-то мероприятии, где она ведет мастер-класс. Кроме того, у нас сегодня есть так называемая колье. Это, будем так говорить, не приборы, это что-то типа шейного украшения, на которое мы можем одеть крестик или кулончик и так далее, особенно касается женщин. Вот. Он не портит внешнего вида, он не это, но эти два вида колье очень хорошо нам помогают. Первый это... Серотониновое колье, хотя сразу говорю, никакого серотонина с помощью этого колье в организм не вводится. У нас серотонина очень много в организме, который мы получаем с пищей. Но у нас часто заблокированы рецепторы, которые отвечают за усвоение серотонина. И поэтому при огромном количестве в организме серотонина мы его не усваиваем. И он выводится, исчезает. Да? А серотонин, вы знаете, это гормон роста, гормон удовольствия в первую очередь. А потом уже воздействует на другие, как фазы получения общего статуса. То есть серотониновый, серотониновое колье. Способствует тому, что мы с вами получаем возможность не только разблокировать рецепторы серотониновые, но и э, расслабить гладкую мускулатуру. Второй вид колье – это антигерпесное колье. Э, уникальная вещь, почему? Потому что естественно, что в состав э, этого колье э, мы вносим наши флуоревиты, но самое главное это воздействие такой же информации частотной на э, вирусы герпеса. Здесь специально подобранная частота, которая заносится э, с помощью наших флуевитов, как я уже говорил. Но эта частота клинически подтверждена и способна о, как бы усыплять делать быть, если так можно сказать, наших с вами вирусов герпеса, которые мы получили единожды в детстве, живем с ними всю жизнь. Так вот, чтобы избежать периодов их активности, благодаря этому колье мы способны держать их в постоянном сонном состоянии, при котором они или вообще, или минимально вредят нашему организму. Потому что вирусы герпеса в активном состоянии. Вы знаете, что они живут в нервных узлах, в оболочке нервных клеток, особенно аксонов, то есть передающих нитей нервной клетки. Соответственно, урон, который наносят вирусы герпеса, даже не впрямую, а косвенно, огромен и очень-очень вредит нашему организму. Поэтому применение антигерпесного колье – это великолепное дополнение к нашему арсеналу воздействия на организм для его восстановления и омоложения, реального омоложения. Вот, в принципе, я бы и закончил, если бы еще не было у нас еще одного продукта великолепнейшего, который просто как бы дополняет без которого ну как бы не совсем полностью создается воздействие то есть воздействие есть но надо же еще и строительный материал и вот сублиматы, которые сегодня у нас есть уже в обиходе, которые мы имеем с вами на полках наших складов вот. представлены на сегодняшний день шестью разновидностями. Это сублимат пшеницы, сублимат ржи и сублимат тыквы. Плюс есть миксы. Миксы включают в себя сублимат пшеницы плюс сублимат амаранта, сублимат ржи и сублимат амаранта. Сублимат пшеницы, тыквы и амаранта. Сублематы великолепнейшие подспорье в восстановлении нормального обмена веществ. Это дополнительный восстанавливающий строительный материал. Это, как говорится, кладезь того, что нам не хватает ежедневно в составе нашей основной пищи. Поэтому добавление в наш рацион сублиматов ведет к большему и более качественному улучшению состояния организма, чем обычно. Например, амарант уже давным-давно используется и дальше продолжает использоваться и исследоваться по причине того, что великолепно влияет на опухолевые процессы. Это уже доказано клинически. Но амарант вообще уникальное растение. Ведь белковый состав амаранта таков, что не просто, допустим, в России, а вообще в мировом сообществе принимались решения, просто они в связи с военно-политическими катаклизмами так и не были притворены в жизнь, но по своему белковому составу белки амаранта практически могут заменять женское молоко. Это ли не э, кладезь, как говорится. То есть те, тот же самый состав практически, но не от животных, а от растений. Та же пшеница, например, все мы знаем, что у нас постоянная ферментативная недостаточность. А в сублимате пшеницы ферментов более 400 разновидностей. Ну и так далее. То есть дополняя наши с вами программы восстановительные сублиматами растений, мы просто обогащаем и улучшаем качество не только самого процесса, но и закладываем на долгий срок состояние, к которому вернулись. Ну а теперь я приступаю к э, ответу на вопросы. Итак, первый вопрос сегодня был, можно ли применять флоревиты после операции на щитовидке? Вообще, э, при э, оперативных вмешательствах по любому поводу, а не только при э, опухолевых процессах, не только показано, а показано практически стопроцентно. Идет э, восстановительная работа. И как результат, клуревиты э, помогают убрать большую часть последствий негативных воздействие на организм как во время операции, так и после ее завершения. И дальше сопровождают восстановительный процесс по мере того, как человек выздоравливает. Вот. Прошел год, вы пишете, но врач сказал, что еще рано. Так ли это? Во-первых, не рано. Вот. Другое дело, что она могла, могла, я не говорю, что это так и есть, что это истина, но тем не менее, она могла просто не знать, что такое флоревиты. Вот. А рекомендовать, конечно, нужно было не только 1.21, но и 12 номер. Вот. Конечно, 23-25 по возможности было бы неплохо. Но в первую очередь 1,21 и 12. Кстати, неплохо бы было еще добавить 29 гипоталамус. И тогда воздействие будет более полноценным. Так, звук пропал. Скажите, сейчас звук есть? Так, следующий вопрос. У нас достаточно длинный. Вот. Женщина 64 года, резекция желудка. Год назад. С диагнозом онкологии третьей степени. Через два месяца после операции появились метастазы печени. Из-за неудобного положения расположения метастаз нельзя делать рентгенохирургию. Из-за маленького веса нельзя делать химиотерапию. Месяц назад выдали схему применения флуревитов. Сказали. Перезвонить после визита. Так. Э, насчет дозвониться вы не можете, потому что у меня блокирован телефон. И сейчас я его восстанавливаю. Но это частная плавочка. Вы принимать начали? Вот. А, так, вы просите, чтобы э, можно было связаться. Значит, через три дня, сегодня 22, значит, начиная с 25 числа. Связь будет восстановлена, поэтому можете звонить. Тогда я сразу перехожу на следующий вопрос. Добрый день. Как помочь сердцу после негативного инфаркта с аневризмой передней стенки левого желудочка? Начало принимать виргоны 1.21-1017. Женщина 60 лет. Возможен ли положительный эффект? Безусловно, я сам инфарктник. Вот. Инфаркт у меня случился в 2009 году, вот. тоже левый желудочек, только стенка задняя, но в любом случае тот эффект, который я имею на сегодняшний день, он очень показательный. Во-первых, сопровождение было инфаркта мерцающей аритмией, мерцательной точнее, она уже исчезла сердечная мышца и рубец стали более эластичными и процесс восстановления идет значительно быстрее чем после самого инфаркта даже после восстановительного периода вот. поэтому в обязательном порядке принимайте и принимайте не один месяц и даже может быть не один год я принимаю уже больше трех лет хотя результат я получил уже после двух лет применения. У кого-то этот процесс может быть быстрее. У каждого из нас своя реактивность восприятия. Но прием реально поможет. Добрый день. Есть ли какие-нибудь картинки? А то у меня пустота, только голос. Это не только у вас пустота. Картинок нету и пока не будет. Потому что те вопросы, которые в основном мы с вами обсуждаем, картинки будут только отвлекать. Когда будет тематическая программа, да, вебинара, тогда я буду картинки применять. Сейчас я считаю, что они только будут отвлекать. Вы уж извините, поэтому картинок на данный момент нету. Я понимаю, что не весело, но закройте глаза, представьте, что ночь украинская, тиха, светит месяц, зиронки сяют, и какой-то там дед, понимаешь, рассказывает вам что-то что очень ползительное. У кошки из-за опхоли удали все молочные железы, истеризовали, через год появилась новая шишка. Какой вергон можно дать, во сколько, поскольку капель в самом необходимом минимуме. Начните с единички. Это самое-самое-самое первое для любого и человека, и животного, самый первый, кажется, номер виргона. Вот. Ну и э, можете, кроме всего прочего, добавить, раз появилась шишечка, вот, добавьте 19 -й. Вот. посмотрите, может быть 25-й, но попробуйте сначала хотя бы неделечку подавать первый и посмотрите на результат. Добрый день, закапываю Виафтана 1, 156 началось мерцание в глазах, что делать? Вы знаете, то, что вы называете мерцанием, это как бы идет процесс, который для вас, конечно, впервые выражается в таком виде, до этого у вас ничего подобного не было. Но процесс восстановления он иногда э, выдает ну, достаточно различную картину, с которой мы не сталкивались. Я просто э, убежден, что надо переждать. И дальше уже пойдет все э, нормализация. Э, Больше извините, но сам Закапываю. Почему? Потому что диабетическая ретинопатия, последствия инфаркта, то есть сосудики слабые, да, их надо восстанавливать. А хочется смотреть на мир широко открытыми глазами и видеть все. Поэтому не пугайтесь. Применение виафтанов и виаргонов очень часто э, имеет эффект лакмусовой бумажки, особенно когда мы. С вами еще не знаем о каком-то процессе, который уже начал развиваться, но еще симптоматика не появилась. Или у нас какой-то процесс уже был, мы даже о нем знаем, но подобных проявлений не было. Любое проявление дискомфорта или даже, даже болевой может быть эффект, который начинается во время применения Наших флоревитов, это процесс восстановления, очищения организма, а никак не обострение. Поэтому наберитесь мужества, перетерпите, а если уж очень больно, тогда примите обезболивающее. Но процесс не прерывайте, просто вы действительно уйдете от хорошего, результативного действия. Поверьте и делайте. Женщине 61 год. Заболевание. Деформирующий полиостеоартроз. Распространенный остеохондроз. Грыжа шейно-поясничного отделов, По три штуки. Дорсопатия. Стенокардия. Шемическая сердца. плечи лопаточный период, Беспокоит сильные боли в суставах. Дочь спрашивает, чем можно помочь ее маме. Так... Хорошая дочка, спасибо, что беспокоится своей маме. Это без всякого юмора. Вот. Но то, что она написала целый список, еще не означает, что мы должны применять целую корзину виофтанов, виаргонов и другого материала. Значит, смотрите, да, для данной женщины в первую очередь примерно на 4-6 месяцев будет необходима э, следующая программа. Это 1,21 акваформула, 10,17 акваформула, отдельно 26 шестой И э, еще одна Акваформула. Это 10. Ой, извините, 15 плюс 25. То есть три Акваформулы. Повторяю, 1, 21, 10, 17, 15, 25 и отдельно номер 26. Это на ближайшие 4-6 месяцев. Будут вопросы в ходе применения? Задавайте. Так, Насколько я поняла, что флуоревиты смешивать нельзя. Значит нужно делать для каждого отдельный водный раствор. Я как раз когда сегодня начинал, то я начинал с акваформул, где флуоревиты как раз и смешиваются. Но спасибо, что вы подсказали мне то, что я не сделал. Я забыл сказать вам сегодня о том, что в составе акваформулы может быть не только два флуоревита, но и три, даже четыре. Хотя больше просто не, неэффективно. Но при этом в составе акваформулы может быть только один биофлуоревит. Если э, вы хотите э, в состав акваформулы ввести два фита или два мика флуоревита, тоже нежелательно. Вот когда у вас в состав акваформулы входит один био, один мика, один фито и один макро-микро-разведение, вот это наиболее оптимальный вариант. Но смешивать можно и даже нужно, особенно когда в этом есть необходимость. А акваформула практически рекомендуется всем, особенно начинающим. Здравствуйте, у нас в Германии на складе очень мало продукции. Нет 1.21 и всех заказанных... Я вас понимаю, но поверьте, вопрос не ко мне. Когда на складе не хватает каких-то номеров флоревитов, то надо заказывать через определенную службу, вот, логистики и э, просто пополнять э, содержимое вашего склада. Здесь пожалуйста вопросы к содержателю склада. Я могу только к сожалению вам посочувствовать и отослать э, в службу логистики. Так, опять пропал звук, да? Так, опять есть. Так, хорошо. Есть, есть, есть, ага. Все. Так, мужчине при аденоме простаты что лучше взять? Здесь э, очень простая штука. Почему? Потому что 1,21 10,17 не зря говорят, что простата второе сердце мужчины. И э, сюда же мы добавляем отдельно, не видя виде как 1, 21 и 10, 17. А номер 14, по 5 капель 3 раза в день. Номер 18, через 5 минут после 14, тоже по 5 капель 3 раза в день. И номер 33. Если э, есть возможность, то желательно добавить э, или 30, или 29. Десять дней назад женщину восемь четыре года увезли на скорой с рвотой э, кровью. Сегодня выписан диагноз низкодифференцированная карцинома желудка. Метастазов нет, какие вергуны порекомендовать. Ну, во-первых, у данной женщины в данном возрасте, э, как правило, отказываются уже делать оперативное вмешательство, но э, даже могут отказаться делать химиотерапию. Поэтому если у нее есть назначение от лечащего врача, то обязательно к этим назначениям надо добавить будет э, следующие флоревиты. 1,21, 15,25, 19,34. Я надеюсь, вы успели, да? Еще раз повторяю. 1,21, 15,25, 19, 16, 34. Сколько можно максимально принимать флуоритов в день? На начальном этапе, когда вы только начинаете, это может быть 2, 3, 4 флуоревита, но не больше 6, желательно. Если вы уже принимаете не один, как говорится, месяц или даже год, то можно увеличить и до 12, и даже до 15. Почему? Самое главное, вам нужно распределить силы и средства так, чтобы воздействие шло... Посистемно. Если вы будете пытаться восстанавливать одновременно 15 органов, то вы э, просто-напросто сведете результативность почти к нулю. То есть э, эффект будет, но он будет настолько размазанный, что многие его не замечают. Поэтому э, лучше всего предварительно... Сделать себе план, распорядок или расписание, какие функции вы хотите восстановить и расписать это по временам, давая предпочтение тем функциям, которые для вас наиболее значимы. А по получению результата переходить к восстановлению следующих. Почему я это говорю? Потому что практика показывает, когда мы начинаем восстанавливать сразу все, то ресурсов собственного организма просто не хватает для этой работы. Даже если мы добавим сублиматы. Если же мы идем с вами планомерно, шаг за шагом, то очень часто бывает, что часть, а то и больше половина проблем, которые мы с вами вроде не касались, Восстанавливая другие функции, начиная с 1, 21, 5, 24, 15, 25, 10, 17, 2, 22, ну и так далее, то есть какие нужны, да, то оказывается, что многие вещи пропали, исчезли, нормализовались и уже отдельно применять для их восстановления флуоревиты не нужно, поэтому Сделайте для себя план восстановительной работы над собственным «я» и смело принимайтесь за работу. Успех вы получите, и получите такой успех, который вам будет приятен, а другим показателен. Вот такой же человек, как и я, но он смог, он сделал. Девочки, 10 лет. Меланома второй стадии. На данный момент очаги удалили, все анализы на процентов. Но думаю, что профилактика нужна. Что посоветовать принимать? Можно ли с помощью вергона номер один разгладить шрам после операции? Значит, здесь, будем так говорить, не только номер один. Здесь обязательно нужно и шестнадцатый. И 19. Так, принимать. 34. 25. Так. И любой микс с амарантом в обязательном порядке. Я надеюсь, вы успели записать. Что лучше принимать при частичном разрыве низко? Ну, на сегодняшний день это 1.21, 15.25 и номер 26, вот. Но э, в скором времени, э, я не знаю точно сроки, но в этом году должен появиться у нас э, в арсенале. Э, флуоревит восстанавливающий хлещевые ткани вот тогда к тому что я уже сказал вы добавите еще и этот новый флуоревит какой порекомендуете комплекс при миоме? миома большая на 11-19 недель рекомендуется удалить все по-женски ну э, к сожалению у нас вместо миомы удаляют все остальное вот. Хотя большинство знает простой закон, что если миома обычная, то она уходит, как правило, вместе с окончанием детородной функции. Если большая и часто кровит, то, как правило, без хирургического вмешательства обойтись нельзя. Но при этом не всегда, а чаще всего не надо удалять все, и матку, и так далее. Это просто перестраховка. Поэтому попробуйте принимать следующую, как говорится, программу 1.21. 5.24. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать по отдельности. И двадцать э, девять. Так, мужчина тридцать один год. Аллергия на шесть кошки, аллергия на цветение растений, особенно амброзия, избыточный вес, проблемы с печенью. Вот отсюда все и начало. Две проблемы. Первое ⁇ это нарушение иммунного статуса. Значит, обязательно 1,21, троечку отдельно, 5,24, восьмерочку и пока хватит. Хотя, через некоторое время, месяца через 2-3, можно добавить еще 15-25. На сегодняшний день, еще раз повторяю, главная задача – это восстановить функции печени и иммунной системы. 1,21, 3, восьмерочка. 5,24. И через 2-3 месяца 15-25. С какого возраста можно принимать флоревиты? Фрактически можно принимать с рождения, но для новорожденных я не думаю, что есть очень основательное. Только тогда, когда видно невооруженным глазом и поставлен диагноз, о каких-то несоответствиях в развитии, вот тогда мы можем с вами попробовать дать толчок к восстановлению того, что не развилось. А так, дети после пяти лет наиболее эффективное воздействие, хотя еще раз говорю, начинать можно практически с рождения. С помощью какого виаргона можно рассосать шишку на голове в виде возможного жировика или другого характера? Хирург говорит, жировик он большой и мешает. Значит, Татьяна, жировик обычно хирург не просто предлагает удалить. Прежде удаления как правило, проводит биопсию. Почему? Какая у вас форма жировика? Предрасположена к перерождению в онкологическое образование или нет? Если это обычный жировик, то это практически косметологическая реак... то есть операция. По удалению, да, если же там есть предрасположенность к опухолевым процессам, то тогда здесь уже удаление под вопросом. И, ну, будем так говорить, схему надо уже будет составлять непосредственно после получения подтверждения или доброкачественное, или недоброкачественное, предрасположенное к опухоле образованию или нормальное. Так, вы не сказали, поскольку капель давать кошке. Кошки одна-две капли. И лучше просто в воду капать ту, которую она пьет. Не надо впасть, не надо в еду, лучше всего в воду. Потому что особенно сейчас лето, кошки так же, как и все звери, хотят пить. И она с удовольствием будет пить, особенно обогащенную фурвитами воду. Они это любят, реально. С чего лучше начать применение флуоривитов? У меня аутоиммунный тиреоидит. Красные точки на животе. Это связано с работой печени. Все правильно, вы мыслите. Значит, 1.21 вы уже поняли, что это обязательно. Затем вам нужно в программу ввести четвертый флуоривит номер, так как у вас аутоиммунный. Далее, 12 номер. И, конечно, 5.24, но с добавлением 19. Итак, повторяю, 1.21, четвертый номер, 5.24 и добавить еще 19. Дальше, через несколько месяцев, уже будем говорить о коррекции. То есть 1 и 21 смешивать можно? Да не можно, а нужно, Галина. Это называется акваформула номер один. А вы не читали вообще никакую литературу. Итак, один здесь является биофлуоревитом, а 21 макро-микроразведением флуоревитом Вместе акваформула номер 1. Применяйте и получайте шикарный результат. Я не пожаловался, что в Германии нет продукции. Я спросила, как принимать. Вы знаете, извините, но я понял именно как жалобу, что нет на складе. А принимать, если вы идете речь 5, 8, 23, 27, то в принципе вы можете, например, объединить 5 с 23 в акваформулу. А вот 8 и 27 применять отдельно по 5 капель 3 раза в день. Если сейчас пока нету 1, 21, принимайте, как я вам сказал, 5, 23, отдельно 8-27. Появится 1 и 21, обязательно приобретите и начните принимать. Отказываться от них не только нельзя, но и не нужно. Один и двадцать это основа всех наших побед. На этом сегодня, к сожалению, наше общение заканчивается. Я желаю великолепнейших весенних дней, чтобы они вам напоминали о приближающемся лете, чтобы женщины расцветали, как и цветы, чтобы мужчины наливались силой, как травы, кусты и деревья, чтобы всем было радостно, как природе весной. И до новых встреч. С вами был сегодня Валерий Рытиков.